Здравия всем славяне и неславянам тоже! В этом видео речь пойдет про Одис, так что если кто-то ждет про ковыряние гаек и прочие штуки, извиняйте. Насчет Одиса и Васи Диагноста хватает видео в принципе уже. Есть и адаптации, и тесты исполнительных механизмов, снятие ошибок и так далее и тому подобное много вот хотел пояснить немного про снятие протоколов в Одисе точнее про расшифровку протоколов в Одисе с которых можно понять много чего подчеркнуть много полезной информации даже которую на первый первый взгляд можно пропустить Спасибо. Сняли вы в Odyssey протокол, сохранили его, желательно естественно в виде длинном, а не в коротком. Потом этот протокол находите, открываете. Открывается он в любом браузере в формате HTML или HT, как там он по-английски. Имеет протокол вот такой вид что в Яндекс браузере, что в интернет-эксплорере и прочем. Тут есть две активные кнопочки, можете нажать развернуть все, он вас, вам развернет все неактивные вкладки. Тут есть две кнопочки развернуть все, если их нажать, у вас протокол имеет свернутый вид, если его нажать, он развернет все. Кому так удобно, кому так неудобно можно действовать по очереди в зависимости от желания ладно для чего нужны эти протоколы для того чтобы если вы посмотрели какую-то машину потом можно с этого протокола подчерпнуть информацию которую даже вы пропустили ранее или как пользоваться как памяткой или в некоторых случаях так как у нас в интернете отсутствует база по исправным параметрам определенных блоков управления данной марки авто. О, как сказал, аж сам чуть не запутался. Грубо говоря, беру я двигатель, заведомо исправный с пробегом 3 километра. С маркой, допустим, там Касса или Саха или еще какой-либо угодно. Снимаю параметры прогретого двигателя на холостом ходу. Сохраняю себе как эталон. И потом при попадании ко мне на диагностику такого же двигателя с какими-то определенными неисправностями, где мне до конца не ясно, где найти неисправность. Но бывают такие случаи. Не буду насчет этого разворачивать. Вот, всегда можно открыть и посмотреть При такой-то температуре двигателя Массовый расход воздуха был на исправном двигателе такой-то На этом двигателе такой-то И примерно вот так вот анализировать вот, вот в таких случаях Ладно, поехали Протокол бывает трех видов Длинный, короткий и прочий Число отображается время. Поехали, что нас больше всего интересует. Да что ты? Кошка на гульке собралась. Если у вас Одис лицензионный, тут вводится номер заказа. Соответственно, информация на каком Windows, какая программа была, какой дилер. Данная версия Отиса, Но ну вот это для кого-то имеет роль, для кого-то лично для меня не имеет. Автомобиль. Audi A6. Пятый модельный. Точнее, восьмой модельный год. Модификация. Двигатель. Литраж. Соответственно, дизель-бензин. Или ядерный. ВИН-номер, может быть и зря показываю, но ладно. Пробег, который записан на данный момент в приборке, не обязательно, что он является честным. Наименование проекта, вот эта штука имеет роль. Если у вас стоит Одис Инжиниринг и вы не можете автоматом подключиться, то можете брать номер проекта отсюда. Кому надо, я думаю, поймет, о чем речь. Сколько времени вы диагностировали? Какого числа? Со скольки до скольки затраты времени? Плюсики, минусики, видите, разворачиваются. Первым делом идут перечисления всех ваших блоков в автомобиле, которые есть. Соответственно, в этом, допустим, первый, электроника двигателя, блок управления двигателя, версия, прошивка, дата выпуска, данная кодировка, которая у вас была, возможность перепрошивки, либо отсутствие этой возможности. Какие были ошибки на данный момент? По блоку двигателя видите ошибка такая то расшифровка расширенные параметрические условия для вот этой первой штуки так тут пример будет некорректный покажу на другом блоке вторая ошибка третья ошибка четвертая ошибка и так далее тому подобное следующий допустим блок управления Скажем, блок аккумулятора. Опять же, версия, прошивка, дата выпуска. Ошибки, какие проскакивали. Не забывайте, кстати, поясню, статически постоянно. Это ошибка, которая не стирается. Есть еще временные, спорадические называются которые появились на определенный момент потом пропали, могут еще раз появиться из-за которых чек на панели управления, двигателя, панели управления панели приборов не вылазит статические же ошибки они могут отображаться в виде чека могут не отображаться в виде чека Так. То же самое электроника двери водителя Записи в регистраторе Да, за, забыл Насчет стандартных параметрических Допустим, стандартные параметрические То есть, вот эта ошибка Проскакивала, проскакивала Вот такого числа В такое-то время При таком-то Пробеге что касается приоритетности, тут легче показать табличку, чем перевести на русский язык. Сейчас покажу счетчик частоты появления один раз, 2, 8, 50, индекс забывания. Это, допустим, при определенном цикле, если ошибка не повторяется, то она обнуляется. Что-то примерно грубо так. Вот приоритетность ошибки, что это такое примерно для понимания. По мне так немножко скептически отношусь к этой штуке, но тут каждый доходит своим умом, на да, своем личном опыте. Вот так у нас проходят все блоки, которые есть в вашем автомобиле. у вас сохраняются все ошибки где опять же повторюсь показывается когда при каких условиях и так далее далее у вас будет интереснее прочитали ошибки также в одессе у вас создается план диагностики то есть если у вас ошибки были не критические вы, допустим, на них можете не обращать внимания. В плане диагностики уже есть, назовем их, более критические ошибки по приоритету, которые надо отрабатывать. Вот этот план диагностики начинает вам напоминать, что вам надо отработать. То есть, какую неисправность вам надо починить. И в дальнейшем он будет показывать, как эту неисправность чинить. Кому интересно, как он будет показывать, смотрите мое видео про Одис, ведомый поиск неисправности. Вот опять же, N276, регулятор давления топлива, это который стоит клапан у нас на топливной рампе, обрыв цепи или короткое замыкание на массу. Программа, конечно, не является идеальной. Иногда вот здесь вот может быть немного нестыковка, КЗ, обрыв цепи, но по большому счету, если это неисправность электрическая, она может быть как в проводе, так и в самом нем. Тут опять же ведомый поиск вас увидит. Идем ниже. Вот тут у вас сохраняются функциональные проверки. Этих функциональных проверок при, при снятии вами протокола, в зависимости от ваших действий, может быть великое множество. Образно говоря, я захотел снять все измеряемые величины, допустим, в группе двигателя. На холостом ходу, не на холостом ходу. На выключенном, на включенном, полным параметром или выборочным параметром Один раз или несколько раз. Вот эти все вещи у вас будут отображаться вот здесь. Под плюсиками. То есть вещь очень удобная и замечательная. Как снимать измеряемые величины? Извиняюсь. 850 раз напомню смотрите опять же мое видео по Одису снятие измеряемых величин функциональные проверки ну допустим тут сейчас если щелкать то очень много и долго рассказывать пойду по короткому пути ну допустим решил я посмотреть измеряемые величины работы двигателя открывая плюсики ищу со временем вы пристреляетесь и будете понимать в каком блоке что искать ну а так пока не пристрелялись соответственно методом тыка вот мое действие которое мне предлагалось я нажал кнопку читать теперь что мы имеем расшифровка всех групп которые отображается. допустим частота коленчатого вала единственное немножко плоховато то что тут не пишется какая является в диапазонах у допустимых допустим 750 850 цикловая подача Топливо, допустим, 5,5, 10,5, давление рампы и так далее. Но, если у вас есть заведомые исправные логи, как я уже говорил раньше, вы всегда можете сравнить. Да и, по сути дела, если у вас двигатель работает нормально, и вы периодически просматриваете, вы уже сами запоминаете, какие у вас параметры должны быть нормальны. Только маленькая поправка. Это все относится к нечипованному двигателю. У чипованного двигателя вот эти вот все параметры могут быть совершенно... Ну не совершенно, но в большинстве своем другими. И посему эталон к ним подбирать под чипованный двигатель, это уже дело не особо благородное. Вот, сняли параметры... Через время вы решили посмотреть, как у вас, в каком состоянии у вас были форсунки, забитые и незабитые. И как через полгода они у вас прогрессируют или регрессируют. Вот, всегда можете открыть, посмотреть, допустим, такого-то числа 2016 -го года у меня были форсунки по группам такие. А в 2019 году ищите группу. Допустим, 70. Тут все переводится, видите, пишется. Вот. Первая форсунка. Три группы. Ну и так далее ниже. Остальные шесть. Вот имеете. В 2017 году у нас было 24, а в девятнадцатом стало 18. Значит, я их очистил, то ли с помощью лавра, то ли с помощью такой-то матери или еще чего-то. То есть, очень хорошо для анализа. Извините за мой легкий жаргон. Или, допустим, работу цилиндров оценить. Два года назад. Первый цилиндр. У меня залазил в плюса. То есть этот цилиндр у меня, вот видите, сейчас подчеркну по-другому, 0,42. То есть это имеется в виду плюс 0,42. Этот цилиндр у меня немножко не догонял. Мне этот цилиндр, блок управления двигателя, на вот это вот количество разгонял почему это уже другой отдельный вопрос вот этот двигатель о, вот извиняюсь вот этот цилиндр второй который у меня двигатель притормаживал то есть у меня вот этот цилиндр работал лучше вот этого вот этот у меня притормаживался этот у меня набавлялся и потом же опять же смотрите для анализа через два года хлоп Стало хуже, стало лучше. Вот таким образом. Точно так же можно снимать эти все измеряемые величины и просматривать в любом блоке, в котором вы захотите. Также можно просматривать план проверки, который вы проводили, где вы что упустили или подзабыли, какие операции пошагово вы делали. Сейчас попробую открыть другой протокол для более понятного понимания. Ну вот возьмем, допустим, мой пепелац. вот Audi, Куку, трик, трик, трик. Была на диагностике, которые не отрабатывались, кроме одного. Но, видать, оно мне и не надо было. Но в общем, суть такая. Хлоп, вам с носочка переходим. Сообщение. Все описано. Даже что вам понадобится, пассатижи лом. Выполняете действия, которые тут пишутся. И вот с помощью такой штуки вы можете прочитать, освежить, что вы делали. Или вспомнить, как делать в будущем. Значит, вот такая вот суть протокола. И это не, не, не все, что я показал. Потому что если я сейчас начну тут расписывать, показывать и углубляться, это кино получится длиннее Санта-Барбары. Плюс при своем к себе уважении, естественно, наверное, еще процентов 60 я сам тут не догоняю. Что значит некоторые вещи... Допустим какие Но сейчас на скидку не покажу Где идут сплошные козябры, Это видать надо уже Ребятам из тех поддержки Которые уже спят в этих протоколах То есть в принципе для такого нормального Среднего пользователя Эта мишура не нужна Вот может кому-то будет Интересно. Может кому-то будет в помощь. Тут меня начали уже частенько спрашивать, как и зачем. А набивать текст постоянно на клавиатуре в виде одних и тех же предложений не хватает времени, да и желания особого. А вот так покажу. Может кто-то потом уже... Вместо того, чтобы я объяснял, где что искать, будет достаточно того, чтобы я сказал, посмотри, пожалуйста, в той-то группе, в том-то месте. И человек уже хлоп, сам посмотрел, сказал номер детали, номер, скажем так, операционки, и все, и мы за 20 секунд решили общее дело. В общем, вам в помощь. Извините, если что-то не договорил. Тут говорить можно долго. Всего не упомнишь. Предварительный текст, как Ангелина Волк, я не умею. Всем спасибо. Нет, не все. Кстати, как говорится в поговорке, умная мысля приходит недели через четыре. Самое главное, это подзабыл сказать. Также в этом протоколе сохраняется все, что вы делали. Будь то кодировки, адаптации, другие манипуляции. То есть всегда вы можете посмотреть, если что-то где-то вы забыли, всегда вы можете откатиться обратно. Вот это моя страница на драйве. Так что старайтесь, если задаете вопросы по которым требуется информация задавайте их не в youtube а лучше на драйве по вот этому адресу потому что на драйве переписка более удобна там можно вставить и картинки и файл переслать и остальное в youtube это делать довольно таки неудобно также тут есть немножко по шкоде есть по аудитогену ну и соответственно по адресам подписывайтесь на канал как обычно я говорю будет много всякой фигни в дальнейшем всем удачи